Для быстрой визуализации треков по множеству объектов может послужить групповой отчет. Давайте посмотрим, как это делается. Шаблон отчета настраивается специальным образом. Заходим в настройку. Имя отчета треки групп. Это отчет по группе. Тип группа объектов. Добавлена таблица поездки. Выбраны соответствующие параметры. Детализация, группировка. Но для того, чтобы треки отображались на карте, надо зайти в узел карта и флажком отметить треки поездок. После этого сформированный отчет на карта подложки будет отображать треки объектов. Создаются группы. В данном случае создана группа объектов по региональному принципу и э, группа Черноземья содержит объекты по соответствующему региону. Задаем временной интервал, который в данном случае составит 3 месяца от августа до конца октября. И нажимаем запускаем отчет кнопкой «Выполнить» Получаем отчет. Если увеличить приближение на карте, то мы получим достаточно яркий содержательный отчет с визуализацией треков. Позиционирование курсора мыши на некоторых точках треков вызывает информационное окно с параметрами от сообщений э, от объекта. Хочу заметить, что отчет можно выгрузить в несколько форматов. стандартных э, с, при, с прикреплением треков к картоподложке для этого надо выбрать соответствующий отчет вот в данном случае это будет отчет html либо выбрать формат pdf причем надо сказать что только в этих двух форматах можно прикрепить э, карта-подложку и изображение треков с выводом э, визуальной информации в отчет. А также можно воспользоваться книгой Excel формата от Office 2003 до Office 2007 и выше. После нажатия на кнопку «Ок» будет предложена папка выгрузки. Можно изменить имя файла, и произвести соответствующую выгрузку. Отчет сохранен.